Здравствуйте, дорогие мои друзья! Рад всех приветствовать на этом канале. И сегодня я хочу начать с вами изучение Бхагавад Гиты, Потому что делиться опытом или какими-то реализациями это хорошо, но когда это систематическое изучение какое-то более глубокое, это намного серьезнее и лучше. Поэтому сегодня мы начинаем этот путь и начнем мы, конечно же, с первого стиха. Сегодня вы узнаете, как это будет происходить. Итак, первый стих об Абхагавадгиты, первая глава, первый стих звучит так. Это санскрит, чтобы было все авторитетно. И перевод. Дритараштра спросил. О что стали делать мои сыновья и сыновья панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничество на поле Курукшетра? И как бы для простого человека вообще ничего не понятно, о чем здесь речь идет. Поэтому мы с вами потратим на первый стих несколько дней, а может быть и с неделькой, Я просто не знаю, получится ли у меня каждый день снимать эти уроки, но тем не менее сегодня мы начнем а, с общего обзора и будем разбирать по одному слову, для того, чтобы было полностью понятно, о чем идет речь. И начнем мы с того, что а, Бхагавадгита – это Бхагават. Бхагават – это слово Бхагаван, что значит а, Бог. Да? Бхагаван переводится как личность, которая обладает... В полной мере шестью достояниями. Всей красотой, славой, силой, знанием, отречением и богатством. И вот если вы найдете человека, который в полном мере обладает всем знанием, всей красотой, всей силой, всей славой, всем, всем богатством, и при этом еще отрешен от всего этого, не к то это Бог. Поэтому Бхагаван это Бог. И Багава. А значит песень. Багава Гита — это песень Бога. То есть это как бы слова, которые были Богом поведаны, скажем. И а, где она была поведана? Она была победена на поле битвы. Собралось два огромных войска. А, говорится, там погибло за 18 дней 640 миллионов человек. То есть если взять там, 6 лет Великой а, мировой войны, второй, то там около 50 миллионов. Я слышал какую цифру погибли. А то здесь за 18 дней, там 6 лет, здесь 18, дней, здесь 640 миллионов. То есть понятно, что эти цифры могут быть неточными. Но тем не менее, есть такой вот момент. И вот на этом поле битвы, перед началом битвы, в первый день битвы, Бог рассказал эту Бхагавадгиту, эти наставления дал, и все присутствующие могли ее слышать. И вот начинается со слов Дритараштра, спросил, кто такой Дритараштра. Что он спросил, у кого он спросил, мы будем говорить дальше. Сейчас нам нужно разобраться, что такое Дритарашт. Дритарашт это первое слово первого текста. И для того, чтобы было все полностью понятно, я вам расскажу немножко о том, кто такой Дритарашт. дритараштра, дритараштра это царь, царь династии Кауравов. Кто такие Кауравы, это тоже мы по ходу изучения поймем. Но сейчас мы на Дритарашт сконцентрируемся. И Дритараштр — это царь, который был сыном Вьясы и царицы Амбики. И очень интересно, как было произведено это зачатие. То есть был царь Вичитровирия, потом ну, он был одним из царей в династии Куру. Куру — это династия, в которой вот рождались цари, и как бы престол передавался отца к сыну. И э, был один из царей, Вичитровири его звали, и он однажды э, умер. Так вот случилось, да, так с кем не бывает. То есть он оставил этот мир, был, в общем, не очень сильный, он умер. И так случилось, что у него остались две Амбика и Амбалика. И он не оставил после себя потомство, потому что он был еще молодой очень сильный. Но нужно было продолжать род, поэтому мать Вечи Треверия, она обратилась к своему старшему сыну, Вьяса его звали, это мудрец, кстати, который записал все веды, он был мудрецом, он жил вообще в лесу. И она пришла к своему сыну, старшему и говорит, слушай, вот как бы умер, умер Вича Треверия, единственный наследник, и только ты можешь мне помочь, помоги, пожалуйста, зачать потомков в лонах Амбики и Амбалики, в женách и как бы, ну, ведическая традиция это допустимо, это нормально, чтобы зачатие, то есть, если так, так получилось, то как бы, чтобы продолжить род, можно было обратиться к старшему брату, получается. Яса был старшим братом ищет и щедроверием. И Вяса сказал, что хорошо, я согласен зачать, но только при одном условии. Я пристану перед ними в ужасном облике такого вот страшного. Уродца, так сказать. Ну, у него были сверхспособности, у Вьясадеева, поэтому он так сделал, что он пристал в страшном облике очень сильно. И царица Амбика, она, когда увидела его, когда он пришел к ней в спальню для того, чтобы совершить акт зачатия, она закрыла глаза от страха. И так как она закрыла глаза, он как бы сказал, что у тебя сын будет слепой. И Дритараштра, он родился от этого акта, он был сыном в Ясы и царицы Амбики, но так как она закрыла глаза в момент, когда пришел к ней Веседева, он в общем, родился от слепым. И так как он был слепым, он был старшим, ему должен был престол. Перейти, но так как он был слепым, ему престол не дали. И этот персонаж Дритраштра он играет очень большую роль в самой Махабхарате, в, великой, в великом эпосе, на героях этих всех, в котором, то есть, является частью большого эпоса Махабхарата. И Дритраштра он был такой важной фигуры в этом всем эпосе. И он был показателем, то есть таким представителем очень слабого человека. И вот его слепота физическая, она также и на тонком уровне проявляется. То есть он был слеп, потому что он был очень сильно привязан к своему сыну, который творил вот очень-очень плохо. Вот есть такое описание, что его сын, его звали но он стал причиной этой войны, собственно, которая была поведана на поле битвы шатра и он родился при очень неблагоприятных знамениях, то есть в момент рождения были шакалы, другие страшные хищники подняли вой, и был там гром страшный, гроза какая-то, буря какая-то поднялась, и все вот звери там начали с ума сходить. И мудрецы, они пришли к Дритараштру и сказали, Дритараштру, твой сын, если ты его оставишь, вот твой сын, он будет причиной истребления всего рода. То есть из-за него погибнет весь род Калуралов, то есть вся династия рухнет потому что вот он э, такой вот неблагоприятная личность, которая рождается сейчас. Поэтому ты должен как бы с ним покончить, иначе будет большая беда. Но Дритраштра он был очень слаб, то есть у него разум был не такой сильный, он был слаб, и его слепота физическая, она как бы отображается на внутренней слепоте психологической. И вот эта слепота, это некая тьма, которая сравнивается с невежеством. Невежество, когда человек просто слеп, вот как бы вроде бы и видит, и знает, но делает гадости. Вот там знаю, что водка это змей, который разрушает мою жизнь. но берет человек и пьет. Это связано как раз с тем, что, такая беда происходит, что Идритраштра, он, собственно, был этим представителем невежественного человека, который был слеп из-за своих привязанностей. Вот этот Дюретхан и его сын очень-очень много гадостей делал, и по ходу изучения мы узнаем и Дюретхан, и познакомимся с ним поближе. Но сам, при, сам момент вот этот важный, что он всегда как бы шел на уступки своему сыну, и всегда из-за этого страдал и он, и вообще все царство, и многие другие. То есть его сын становился при... и в итоге и вся династия рухнула и все, все его сыновья у Дритараштра было сто сыновей и все они умерли полностью и погибли в этой в бойне в этой, этой битве Курокшатры и именно из-за его слепоты из-за того, что он не как бы воспитывал правильно Дритхена, а вот все как бы вот эти вот, знаете как-то как злокозненный сын Дритараштра он называет то есть он... Гадости делал, а что он закрывал глаза, этот царь. Вот, и вот он, текст начинается с того, что он обратился к Санжаю, да? текст начинается, Дритраш Штрувач, вот этот слепой царь, который был слеп и сознанием, и глазами, он обратился, обратился к Санжаю, Санжай это его советник. И Санжат тоже важная такая персона. Мы о нем, собственно, поговорим в следующем выпуске. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Будьте счастливы, продолжим наше изучение первого текста в следующем видеоуроке. До встречи.